Да, мы в прямом эфире. Поехали? Да, мы в эфире. Друзья, всем привет! С очередным вас понедельником. И у нас, как всегда, по понедельникам канал, открытый канал Крипто без Иллюзий, на котором сегодня наш гость крипто-тичер, криптотичер, криптоинвестор, криптоэксперт. Да и просто классный парень Алексей Муравьев, который действительно обладает большим количеством полезной, очень ценной даже, я бы сказал, информации, потому что много э, чего, например, я у него лично вот для себя беру, да вот в этом загадочном криптомире, э, всяких инсайдов, всяких там стратегий, советов в том числе, и э, ну, это, мнение этого человека на самом деле лично для меня имеет большое значение. Ну и те, кто сегодня вообще вот связан с нашим сообществом Easy Business Community, но вы знаете да, уже, что Алексей действительно обладает талантом, обладает профессионализмом в этом направлении, поэтому давайте мы сейчас с ним проведем такую живую беседу, такой некий диалог на тему последних новостей, что сейчас происходит на крипторынке, плюс у меня есть ряд вопросов, которые я бы хотел бы Алексею задать. лёш ну, готов? Бери микрофон. Давай да. проверим связь. Всем, всем добрый вечер. Юрий, спасибо большое за приятно. такие добрые слова. Очень приятно, рад быть полезным. Вот, давайте пообщаемся, хорошенько поработаем, чтобы сегодня наша встреча была очень... Да, хорошо. лёш ну давай тогда. Сейчас мне вот интересно. Задать такой вопрос, а что это было сейчас за такое движение биткоина? Вот он долгое время стоял, стоял, стоял на каком-то таком одном месте, там в районе там 6-7 тысяч, а потом так резко раз, там на 8, туда там чуть ли не к 9, ну в ту сторону где-то уже там за 8. И вот раз обратно откат. Что это было за прилив отлива? Это вот было связано с лунным затмением? Да, ну, Возможно, возможно, и с лунным затмением, но, скорее всего, сейчас идет такая, знаешь, начиная с 17 декабря идет такая манипулятивная игра, когда запустили первый фьючерс на биткоин, когда уже зашли такие большие деньги уол стрита постепенно которые начали заходить, и начинается такой контроль биткоина, и, по сути, все это время шло такое продавливание, максимальное продавливание чтобы люди перестали верить в криптовалюты, потому что все очень хорошо работали в дворе вначале, а затем, когда пошел падение всего рынка, начались такие непонятные какие-то манипулятивные действия. Что самое интересное, в такие кризисные периоды, как сейчас, да, когда ну, биткоин стоит у нас сейчас порядка 7 тысяч, опять даже там 6 900 он пробил. В такие периоды самые крупные кошельки, они больше и больше зарабатывают, крупные кошельки постоянно пополняются. То есть здесь идет такая политика переливания капитала, или которые только хотят войти, купить дешевый биток, им нужно контролировать этот рынок. Как его контролировать? Нужно вытрясти биткоины из слабых рук, которые теряют веру в криптовалюту. Uh -huh а потом уже э, раскачивать как хотят э, этот рынок в плане роста, потому что им же надо зара заработать. Но это как в любом в любом мировом бизнесе э, э, э, э, тоже, например, если взять э, классическую биржу, э, сначала э, перетекание идет капитала из маленьких рук в более крупные руки для того, чтобы контролировать рынок. Сейчас же мы с еще такому так называемому боковому движению уже уже движение такой в бок идет падение у нас начал самый большой падение был в феврале и с этого момента идет такое боковое движение вот. то есть есть определенные новости которые сейчас также играют роль да, на весь рынок. А, Леша ну, я хотел бы сейчас немножко настроить опять-таки вернее проверить качество звукосвязи потому что я не пойму, у меня ты все время прерываешься. Либо это у меня такая связь, либо э, что-то у тебя сейчас, давай, маленькую такую, сделаем короткую паузу. Я сейчас зайду на YouTube канал и посмотрю, э, что там у нас пишут. Да, я открою, в принципе, так, чтобы там было видно чат, какие-то могут быть вопросы. Один момент, либо обратная связь, буквально сейчас одну минуточку. Алеш, я вот смотрю, почитал сейчас на, значит, в чате на YouTube-канале, люди говорят, что у них тоже прерывается. А, мой голос прерывается, да? Да, да, да, да, да. ага, вот именно с твоей стороны, вот, что-то, короче говоря. Так, Юра, я тогда, так... секундочку, отлучусь, за наушниками с микрофоном возьму и... Нет, нет, нет, там вопрос не в наушниках, ни в микрофоне. У тебя просто так. подтормаживает и нет, или открыты какие-то, может быть, программы, вкладки. Закладки. Mm -hmm. То есть ты говоришь, что у тебя по звуку хорошо слышно, но у тебя раз, оп, остановочка. И дальше как, такая знаешь, задержка. Так, сейчас. Сейчас, секундочку. А, все понятно. Сейчас, одну секунду, пожалуйста. У меня тут внезапно антивирус начал обновление проводить. Я извиняюсь. ага, ага, ага, ага. Так, отключил сердце, как нормально слышно? Да, вот сейчас хорошо слышно. Угу. Все, все вот движемся дальше. Так, вот с этим все понятно. Еще такой интересный э, момент, который хотелось вот, тебе задать. Вот, ну, блокчейн, да, биткоина. Ну, это такой открытый реестр, где можно посмотреть все транзакции абсолютно, да. И даже можно увидеть жирные, так сказать, кошельки. Ну, то есть у кого там сколько на кошельке ни у кого, а вот, ну, есть какие-то кошельки, на которых хранятся какие-то. я извиняюсь, ты меня чуть подвис прямо на секунду. Биткоин ты вот начал, это реестр, который может посмотреть транзакции и завис. Три, а, пожалуйста, я, я подвис, да? Ага. Ну, я э, имел в виду, вот что. В блокчейне биткоина, э, ну, это, это такая открытая база данных, да, открытый реестр, где можно увидеть, э, допустим, на каких кошельках какая, какое количество биткоинов ну если мы представим себе допустим что э, некое скопление биткоинов это такая так, точка да допустим 10 биткоинов а 100 биткоинов это большая такая точка вот mm -hmm. один биткоин это такая маленькая точечка да там 0, 0, 1, то вообще там такая пыль Ты иногда смотришь такая большая точка то бу такая разлетелась на мелкие где-то раз ну, кто-то со своего кошелька разбросал Потом раз, опять собралась в одну точку. А знаешь, что меня интересует? А есть прям такие, как будто бы на дне этого огромного а, океана, вот этого блокчейн биткоина, лежат такие огромные прямо валуны, вот там где-то там по тысячи биткоинов, вообще мертвым грузом и не сдвигаются. Слушай, что это такое? Я просто слышал такую версию, что а, а кто-то потерял ключи, навсегда. И вот зависли биткоины, за, за, замерзли, и навсегда остались на дне океана, как утонувшие корабли. А есть еще другая версия, что это некое такое секретное тайное оружие э, мина замедленного действия. То есть, вот ты понял, да, большое скопление. Вот лежит какая-то большая точка в блокчейне, где кошелек, на котором большое, большое количество биткоинов. И никакого движения. Никуда никаких транзакций Не продается, не переводится Просто вот на одном счету було... Уже много времени Это вот Я просто фильм документальный видел По поводу того, что биткоин Это хорошо ли Деструктивно, либо конструктивно да? Что биткоин может как На созидание сработать Так может и разрушить Всю экономику этого мира .为情.. Можешь какие-то комментарии дать по этому поводу? по поводу вот этих а, больших залежей, которые мертвым грузом лежат и не сдвигаются. Юр, знаешь, вот если взять статистику, провели исследования, которые значит, на данный момент добыто чуть больше 17 миллионов биткоинов. Угу. Всего 21 миллион, насколько мы знаем, природе. Да? И последний биткоин будет добыт, если он будет добыт, если хватит мощности, да, с учетом сложности и уменьшения вознаграждения, будет добыт в 2140 году. Угу. И на данный момент около 6 миллионов биткоинов из 17 миллионов, около 6 миллионов безвозвратно потеряны. Это уже подтвержденный факт. То есть каким образом? Кто-то потерял свой жесткий диск с биткоинами, кто-то там повредил флешку с биткоинами, кто-то забыл пароль, ключ, от приватный ключ от своего биткоин-кошелька, кто-то ошибся транзакции не на тот кошелек отправил. Эти биткоины безвозвратно потеряны, их никак не восстановишь. То есть здесь а, уже, а, скажем, такой дефицит уже созданный, уже природы. То есть если мы возьмем, что по факту у нас сейчас получается 11 миллионов биткоинов по обороте, и из этих 11 миллионов находится на одном кошельке. Это кошелек Сатошина Накамото, то есть того человека, который, как считается, создал вообще биткоин и блокчейн биткоина. Но, э, что самое интересное, я сейчас боюсь ошибиться, прям вот э, плюс-минус там, в 2012-е, начало 2013 года была последняя транзакция с этого кошелька. С этого момента, вот сколько прошло времени уже, более, больше 5 лет, ни одной транзакции с этого кошелька не было. То есть а. многие думают, что либо Сатоши умер, либо он потерял ключ, либо а, просто там ждет какого-то момента, когда биткоин достигнет там, 100 тысяч, чтобы там все это продать, и все обрушить, всю финансовую систему. Здесь полно разных вариантов. Есть а, такие кошельки, у которых, они, конечно, не миллион биткоинов, у которых там 100 тысяч, там, 150, 200 тысяч. Это кошельки, крутые кошельки различных а, венчурных инвесторов, а, что-то вроде Тима Дрейпера, либо а, Джона Макафи, создатель антикризисного Макафи, то есть он тоже такой крупный венчурный инвестор биткоина. И таких людей достаточно много, у которых больше тысячи биткоинов. Но а, здесь важно понимать, что их какая главная цель? Не продать себе биткоины? выйти там, заработать миром как-то, влиять на мир. То есть нету какого-то, я считаю, у них смысла обрушивать всю финансовую систему. Она сама сейчас уже постепенно переходит из пятных денег в цифровые деньги. Вот. Uh -huh. и, сейчас, и сейчас как раз-таки вот на рынке сейчас такая ситуация, когда вся индустрия, весь рынок ждет такого знаменательного события, открытия биткоин-этф фонда. То есть это у нас должно быть 10 августа была подана заявка на ETF, биткоин ETF. И если она будет одобрена, это будет такое очень знаковое событие, опять же таки, как вот, например, открытие фьючерсов, первых фьючерсов 17 декабря. Здесь Скажи на... мне сейчас один момент. ETF, я об этом уже слышал, да, ага. то есть Сейчас, yeah. сейчас, сейчас, одну секундочку, один момент прошу прощения, Е. Т. Ф. правильно? Да. Евгений, Татьяна, да. Федор, ну по-английски, английскими буквами. Да. Вот, я много слышал уже об этом, а что это, можешь рассказать нам всем более подробно, что это вообще такое, о чем вообще идет речь, я, честно говоря, не понимаю. Это какой-то форк, это новый биткоин, типа голда, типа кэша или что это? Биткоин а, Т.Ф. это биржевой фонд, который будет использовать биткоин в качестве базового актива. А, а, а, типа а, как и, акции, да? То есть они будут закупать криптовалюту, ну биткоин, и продавать инвесторам акции этого фонда. Все. То есть инвесторы, которые купят эти ценные бумаги, эти акции, они могут э, зарабатывать на курсе изменения монеты, держа акции. Mm -hmm. понимаешь? То есть они напрямую не покупают биткоины. Э, и что самое главное, эти акции, они застрахованы. Это страховка но они как цены бумаги будут идти, это что самое главное, страховка всех своих активов. И если мы купим биткоин, и, и если, например, взять, что взламывают кошельки, взламывают биржи, и никто ничего не возвращает, вот, а вот эти имитеты биткоина, они несут ответственность за сбережение средств клиентов их страхование. Поэтому это очень большой шаг к дальнейшему привлечению капитала в этот рынок, то есть уже большие деньги с Wall стрит и не только с Wall Street, вообще со всего мира, да, инвестициональных инвесторов будут постепенно, постепенно заходить, открываться будут новые ETF-фонды, то есть туда уже будут заходить деньги каких-то крупных инвестиционных компаний, пенсионных фондов, понимаешь, да? То есть это такой новый виток развития, как вот был до фьючерсов, открытие фьючерсов на бирже своей. Да, я понял. 15 декабря. Ну, кстати, с того момента, вот если взять историю, 17 декабря была пиковая цена биткоина, потом он пошел плавно-плавно вниз. То есть начали его приручать, начали открывать фьючерсы там, истечение фьючерсов, начало открытия новых фьючерсов, и это уже больше похоже на фондовый рынок. Поэтому ну, нам также нужно понимать, что большие деньги не зайдут туда, где нет регуляции, где нет э, страхований, ну, деньги не должны быть чем-то, где, где много рисков. Да, где, где много, много рисков. Поэтому э, я думаю, что вот, э, вот эта стадия дикого Запада на криптоиндустрии она постепенно, постепенно э, уходит в небытие и скоро уже ну, начинают приходить такие регулируемые деньги, официальные большие. Ну для нас это хорошо, нам как простым э, Скажем так, инвесторам, и людям, кто вот, занимается криптовалютой. Нам нужно просто этот момент грамотно использовать, я так считаю. Всегда с ним говорю. Надо выжимать максимум из ситуации. Угу. Так, хорошо. Как нам, э, как нам этим воспользоваться? Обычным, простым, смертным? Ну-ка, расскажи. Обычным, простым, смертным? Но, э, опять же таки, смотреть на новости. Смотреть на новости. Я лично э, не скажу, что я какой-то супер супертрейдер. Я э, не слишком хорошо знаю технический анализ. Я не торговал на фондовых рынках. Но я прекрасно понимаю, что в 95% случаев рынок криптоиндустрии подвержен новостям, uh -huh. по либо настоящим, либо каким-то слухам. Но на этом можно зарабатывать, и на этом нужно даже зарабатывать. Uh -huh. и возьмем даже простой пример. Я так чисто для своих друзей скидывал, тут статью недавно нашел, а то это был конец июля о том, что, например, такую монету, как эфир-классик, может, слышал, да, такая есть да -да -да. монета, ее добавляют на биржу Coinbase. Ходят слухи о том, что ее добавят. И курс монеты никак и не реагировал. Это был такой небольшой риск. Я честно скажу, я тогда прикупил эфир-классика, но потом начали выходить такие панические новости неприятные, из-за чего биткоин начал опять просаживаться. С 8 тысяч он улетел там до 7. И когда биткоин летит вниз, все альткоины также летят вниз. Я тогда закрыл позицию по эфир-классику, там буквально 2% прибыли было, вот. но я перестраховался для себя. И что происходит? Буквально позавчера выходит новость, то есть слух подтвердился о том, что эфир-классик 7 августа будет залистен, ну, добавлен на биржу Coinbase. А на минуточку хочу заметить, биржа Coinbase, Coinbase – это одна из самых первых официальных бирж, которая получила лицензию от комиссии по ценным бумагам и от многих американской биржи для того, чтобы крупные капиталы могли участвовать на этой бирже. И когда такие монеты, как Эфир Классик, заходят на такую биржу, это, естественно, помимо спекулятивного интереса, добавляет еще объем капитализации этой монеты. И после этого, когда вышла новость о том, что 7 августа монета будет добавлена, курс монеты вырос на 30%. То есть вот можно было буквально, если бы я например, подождал, то мог бы, конечно, 30% заработать. Вот. Но я перестраховался. И сейчас, как простым смертным заработать, э, во-первых, ну, могу сдать пару рекомендаций, например, по которым я сам работаю. Выбрать э, для себя э, несколько монет, которых, которые вы давно знаете, либо которые вы давно наблюдаете. У меня, например, есть пару таких монет. Я примерно знаю, в каком диапазоне движется их цена. Я знаю и уровни поддержки и сопротивления. И э, здесь все циклично. Монеты... Сначала растет, потом падает. Сначала растет, потом падает. На это можно делать ну, 5-10-15%. В принципе, это достаточно, если работать ну, грамотно, без риска. Угу. Вот. Ну и, конечно, использовать все максимальные способы э, заработка, там, криптовалют, там, даже бесплатных каких-то способов. Да, кстати, вот давай поговорим по поводу вот бесплатных способов заработка, потому что э, нашим зрителям это однозначно будет полезно и интересно. Я знаю, что ты в этом ДОКа, и ты обучаешь э, целую группу людей э, тигриным баунти. Вот Расскажи, что такое тигринный баунти, да, что такое аэрдропы. Ну, в смысле, многие понимают, многие знают, но есть также те, кто не в курсе. Вот. Mm -hmm. и, то есть э, есть некая информация где можно же какие-то простые действия, да, получать какие-то монеты, и потихоньку, причем ну, просто получать их не за деньги. То есть там потратил свое время, 5 минут там, или может быть там, 10 минут, и в свой кошелек, в свой портфель какие-то там монеты еще приобрел mm -hmm. таким образом. Да? Потом проходит какое-то время, на дистанции у тебя начинает там, ряд монет срабатывать. То есть они уже превращаются в именно коины, имеющие стоимость на бирже, которые можно обменять на биткоин, там, на другие альткоины. Да? И, ну, то есть превратить уже можно в реальные деньги. Вот расскажи, прям вот это интересная тема, и я думаю, что многим-многим было бы полезно это послушать. Uh, да, Юр, uh, тогда начнется такой небольшой предыстория. Uh, вот uh, я сделал такой канал в Телеграме. Он называется Тигрины Баунти и «Аэродропы». Uh, я просто в один прекрасный момент понял, что, ну, я раньше участвовал в аэродропах и в баунти, но я понимаю, что uh, так как наше сообщество из бизнес комьюти оно достаточно большое и, ну, я думаю, мало кто об этом знает, надо дать какой-то специальный инструмент, через который они могли бы это делать, работать и на этот инструмент приглашать людей, например, да, как дополнительный источник заработка, который, я думаю, не будет лишним. Вот. И тогда я со своим другом Арменом Габрилианом пообщался и предложил ему эту идею, он сказал, давай, отлично, мы собрали э, нашу команду. И для, чисто для команды э, я рассказал вот эту идею, я сделал канал, и буквально за несколько дней там в канале было у нас где-то 120 человек, и mm -hmm. в этом канале я старался публиковать самые такие а, большие, крупные баунти аридропы то есть, ну, по денежным вознаграждениям. А затем уже а, это вышло за рамки команды, а, там, из других организаций, из бизнес-комьюнити, ребята стали интересоваться, то есть, ну, это такой уже инструмент больше стал для всех. Mm -hmm. а, я видел ребята даже там в Инстаграмах, там ВКонтакте, там есть такая вкладка Stories, знаешь, да, там истории можно вкладывать выкладывали скриншоты из вот канала Тигрин и Баунти, там, говоря, хочешь заработать 150 долларов там, за пять минут, приходи, обращайся ко мне, я тебе расскажу. То есть это, ну, я понял, что реальный инструмент работает, дополнительный инструмент, и стараюсь вот его прорабатывать как-то детально. Сейчас, например, сейчас численность канала практически приближается к полутысячи человек. И э, я постоянно получаю обратную связь от ребят, стараюсь как-то улучшать контент, но больше он пользу несет. И сейчас вот хотел бы, например, заострить внимание на таком моменте, что э, прежде чем большие деньги зайдут на рынок, э, многие биржи, новые либо старые, делают какие-то апгрейды, обновления, либо заново открываются. И сейчас появился такой алгоритм у биржи, он называется trade to mine. То есть вы зарабатываете монетки, просто торгуя на бирже. Слышал когда-нибудь про такой алгоритм? Нет, торгую на бирже, да, просто торгую да. на бирже и зарабатываю монеты. Да, а я, тебе монеты? Больше, я тебе даже больше скажу. А, вот давай разберем конкретные примеры. Самая первая биржа, которая взяла алгоритм trade to mine, до этого не было, это было где-то начало июня, биржа ft Coin называется. Я эту биржу как раз выкладывал в канале, и даже там давал рекомендации по покупке ее внутренней монеты, внутренним токены. Мы тогда смогли сделать где-то за пару дней около 100% ну, на росте монеты. И в чем была суть? Значит, всем держателям этой монеты начислялись специальные дивиденды от биржи. То есть это как будто ты акция, купил эту биржу и получаешь дивиденды каким образом вот у биржи есть а, услуги а, за комиссии да вот вы, вы, ты например купил какую-то монетку на бирже заплатил комиссию бирже да, за сделку так вот эта биржа берет 80 процентов всех комиссионных и распределяет между держателями токенов ft вот токен был внутренний у -у -у. ft достаточно неплохие неплохие достаточно деньги были вот но это был такой больше маркетинговый ход, и биржа буквально за несколько месяцев, даже там чуть меньше, она еще находится в стадии бета-тестирования, то есть у нее там в дорожной карте расписана поэтапная реализация. За несколько месяцев эта биржа а, наторговала на несколько там, вышла на первое место в рейтинге CoinMarketCap. Она обогнала Binance по объему торгов, там объем торгов было полтора миллиарда долларов. Все были в шоке, откуда взялась эта биржа, что она тут делает. Так люди, чтобы помимо того, что они еще торгуют, они зарабатывают токены. Торги были больше и больше, больше и больше. Люди просто, например, что-то купил, что-то продал, что-то купил, что-то продал. Даже в ноль, если. Или в чуть плюс. Смысл был в том, что торгов накручивался тем самым. Но было хорошо тем, кто держал эти токены внутренние, как дивиденды получали они, значит, выплаты. Угу. И сейчас... Сейчас э, эта биржа уже, конечно, откатилась э, по объему торгов, но появляются новые старые биржи. Есть такая биржа, называется она БТЦЦ, это такая известная старейшая китайская биржа, она работала с 2014 года по 2017 год, по сентябрь месяц китайской биржи. Uh -huh. В сентябре месяце у нас э, значит, был запрет на проведение ОСЕО в Китае, запрет на работу бирж, ну, то есть такие сплошные запреты пошли из Китая. Эта биржа временно закрылась. Хочу заметить, основатель этой биржи является, его зовут Бобби Ли. Это брат а Чарли, Ли, который основал криптовалюту Litecoin. А достаточно известные а, такие ребята, авторитетные в Китае, крипто-мире. И биржа btcc она на данный момент заново возрождается и запускает алгоритм Thread to Mine. У них, а, в, дорожный, а, у них в техническом документе, в white paper на сайте описано, как это все происходит? Значит, формируется 3 миллиарда токен этой биржи. И сейчас каждый из вас, вот кто, кто смотрит да, этот эфир, может получить 10 тысяч баллов этой биржи, которая затем конвертируется в токены. Я не знаю, сколько токенов будет. Может быть 100, может быть 200, может быть 1000 токенов. Но все держатели этих токенов будут получать дивиденды от биржи. Постоянно. Да, у тебя это снова подвисает, к сожалению. Юль. Алло, алло. А, ну проверь, это пожалуйста. У меня подвисает, да? У меня про mm -hmm. манек подвисаешь. А сейчас нормально? Ну вот, временами. Причем на самом интересном месте. Бах, все, останавливается. И я захожу время от времени в чат, смотрю, да, люди подтверждают. Угу. Люди уже все отключили, так, не ну, знаю. Ну, давай говори сейчас, наверное. Так, а что ты последний слышал? Я могу. Посмотреть. Ой, сейчас я тут уже отвлекся на чат, и люди mm -hmm. пишут очень тяжело воспринимать из-за периодических зависаний, вот, поэтому. Mm -hmm. Зависает, а, только, правильно понимаю. Да, да, да, да. Ну, видимо, и качество Wi-Fi интернета э, низкое, либо какие-то круги мешают. Ну вот давай, сейчас вот вроде вроде бы. То есть я слышал, что ну на чем остановить, на, на чем я слышал, где я, где я остался, о том, что на вот этой вот бирже э, сейчас э, trade to mine, э, да, э, технология внедряется. Да, алгоритм, вот. алгоритм, алгоритм торговый. Алгоритм, да. да, торговый. И то есть уже можно да, этим пользоваться? Да, да, совершенно верно. Но, например, биржа BTC, она еще официально не запустила торги, но в таком масштабе, в каком должна. И сейчас любой человек может на бирже зарегистрироваться, получить за регистрацию тысячу баллов этой биржи, эти баллы ага. потом конвертируются в токены. Ага. Если просто ты... за регистрацию, то есть да, просто, просто я пришел, да. зарегистрировался на бирже. Все верно. И, дальше... и получил тысячу, да? Да. Дальше... Даже если я не завел туда ни никаких да. там нет, биткоинов, эфиров, нет, ничего, нет, да? Ты уже получаешь тысячу баллов, которые затем конвертируются в токены. Здорово. А, как БТЦЦ, да? А, yeah. Ну, вот как раз в канале Тигрин и Баунс с подробным а -а -а. Как, полезной информации. Дальше, если ты проходишь оси то есть э, верификацию напишешь, uh -huh. загружаешь свои там документы, то есть это стандартная процедура всех битв, тебе за это uh -huh. начинают 3000 баллов. Oh, класс. Дополнительно. Если ты кого-то приглашаешь по своей реферальной ссылке, но это только один раз можно, чтобы тебе зачислили баллы. И угу. человек также проходит верификацию, угу. и тебе дополнительно 3000 баллов. То да. есть, итога, не рискуй, вы можете получить 7000 баллов, которые затем конвертируются в внутренние токены. А затем, после запуска а, уже по полмасштабного торгового из этих токенов, получаете спокойно дивиденды. То есть, такой небольшой пассивный доход приятный. Ну, Но это, это акция временная. То есть это не всегда так будет. Я думаю, ну неделю еще, может, полторы-две это будет, а потом это закроют. Uh -huh. Это сейчас направлено на то, чтобы привлечь трейдеров. Все, я понял. Uh -huh. То есть есть такие варианты. Ну, а вообще баунтир airdrop, они бывают не очень такие а жирные. Бывают там по 5-6 долларов. Но, по сути, мы ничего такого не делаем. Мы не рискуем своими деньгами. Мы тратим лишь там 5 минут времени. Где-то подписаться, зарегистрироваться, оставить какие-то лайки, репосты. То есть мне а, такой заработок, а, ну, он привич... привлекателен, и да. здесь никакого риска, то есть я могу найти 5 свое, минут своего времени, чтобы это сделать, и вот стараюсь людям показать такая возможность, что тоже есть. Ну, это как когда-то в давние былые времена, там, раздавали просто так, вот возьмите там тысячу биткоинов, там, там или тысячу эфиров, там, они ничего не стоят, возьмите, пусть полежат, вот, представь, да? Сейчас тоже много же раздают. То есть я так понимаю, правильно я понимаю, что сейчас компании многие, там, IT-компании особенно, которые проводят ICO, да, то есть у которых есть уже какое-то количество монет, заготовленных, да, для вообще для ICO, для того, чтобы капитализировать, там, масштабировать себя и так далее. Они сливают. Какую-то там определенную там, долю, там, некий процент, там, например, там, 10% своих акций, да, там или 5% сливают просто так для популяризации. Вот. И тому, кто повезло, кому повезло, ну, в смысле, кто там вовремя держал руку на пульсе, совершенно бесплатно так, сверху, с неба упали какие-то там кусочек акции упал. Вот. И через время, там, например, у там, тебя акции. Токены 20 там компаний каких-то, вот, 20 а, проектов, которые там через ICO, да, пошли. И вот у тебя через какое-то время, получается, там парочку выстрелило. Вот, можно купить себе остров, яхту, вертолет, правда? А, совершенно верно. <связываю> а, я даже больше скажу. Можно не только это купить, можно или что угодно купить, когда вы имеете в хорошем количестве криптовалюты. И простой пример, вот совсем недавно, когда мы проводили урок в Easy Business Community для пакета профи, как раз, была тема Airdrop Bounty. Есть такая знаменательная история, что многие люди в 2014 году, когда проходила ICO эфириума, mm -hmm. который второй по капитализации, многие люди участвуют в баунти-компании, получали там от тысячи монет эфира и больше. Ого, просто, да, как это аирдроп тоже, да, свой был? Это было баунти, баунти, тогда аирдропа такого понятия не было. Да, области... Это были баунти, ага. Да. Да, то есть люди помогали продвигать проект в социальных сетях, там, ставили лайки, репосты, ретвиты, активно сделали, и за этим потом начисляли вот какую, ну, небольшую часть от общего токенометрики эфириума. Uh -huh. И сейчас эти цифры, если вот, например, вы участвовали бы в том баунти, в той баунти компании и продержали бы 4 года, хотя у вас были бы соблазны продать, когда токен вырос на 5 раз, в 10 раз, если бы вы продержали, то это тысяча токенов превратилась бы на данный момент в полмиллиона долларов. Ну а в пике, uh -huh. декабрь, то это и все полтора миллиона долларов. То есть я рекомендую все монеты, которые вы зарабатываете, ребят, держите. Даже если там какие-то из них провалится и не выстрелят, пару долларов вас не спасут каких -то. А вот если вы продержите, она вырастет там в 10-20 раз, то это очень хороший будет показатель. И вот, например, те же монеты биржи БТЦЦ, они mm -hmm. а, сравнивают еще их с биржей Binance. Вот монеты есть BNB, ты знаешь, какой у нее mm -hmm. рост произошел? Буквально за год она выросла с 10 центов до 20 долларов. Представляешь? За год. Да. И тоже первое время, когда они проводили ICO, они тоже раздавали свои монеты Бинанскою. Вот mm -hmm. ребята, пользуйтесь. Вот пока есть такая возможность зарабатывайте эти монетки, вы же ничего не рискуете. Да. Лёш, спасибо огромное. Вот У нас, конечно, сегодня прям такой день инсайдов, день слива секретной информации. Ну, для кого-то, может быть, это не секретно, вот, но я точно знаю, что есть люди, которые даже вообще не в курсе, где, где брать достоверную информацию. Да? Сегодня много на рынке криптовалют, всяких проблем связанных с разными гангстерами, которые э, там, продают свои какие-то там типа инсайды, продают свои там сигналы, знания там и так далее, там людей инвестировать, давайте там деньги в управление, мы сейчас вот там вам будем делать деньги, да, там, причем массово. Одно дело, когда там ты там владеешь информацией, там, по секрету на ушко своим сказал, только узкому кругу. Это одно дело. Когда вот прям это все массово рекламируется в интернете, такой идет, ну, явный, явно идет сбор денег с целью, потом дальше естественно сказать, ну, простите, не получилось. То есть все закрывается, сайт закрывается там где-то там портал этих сборщиков и все вот вот у тебя есть рекомендации как вообще вот что может быть там людям ты бы посоветовал бы порекомендовал как себя уберечь от подобного там соблазна попасть да вот в лапы а сегодня там огромное количество прям реально кишит вот этими там разными пираниями которые вот только сунь руку прям обладают до кости вот есть какие-то у тебя рекомендации как защищаться как себя защищать как как сохранить свой капитал как, как не вляпаться да в вообще? здесь конечно самое главное а, сохранить капитал а только потом уже его приумножить главное не потерять во первых я а, всем вам рекомендую никогда никому не переводите свои деньги ну, криптовалюту или даже обычные деньги там если э, вам что-то обещают какие-то проценты какой-то рост если вам что-то гарантирует никогда на это не соглашайтесь это делается для того чтобы э, чисто привлечь внимание и привлечь деньги uh -huh. если вы сами с деньгами все можете с ними прощаться но ну, это такая старая философия инвестора поэтому если вы никак документально не зарекомендуете документально не закрепили ваши отношения как юридические лучше этого не делать если вы не знаете что какие-то проекты там на стадии ICO, если вы плохо разбираетесь в ICO спросите у людей которые более-менее разбираются 10 mm -hmm. раз подумайте прежде чем отдавать свои кровные заработанные токены или криптовалюту или даже рубли mm -hmm. в какой-то проект 10 раз подумайте потому что сейчас ну реально, вот более 90% ICO, они просто собирают деньги и пропадают. Потому что пока, что пока что это никак не наказуемо. Если, конечно, вы не гражданин США, потому что за в США комиссия по ценным бумагам начинает там по всему миру преследовать этих uh -huh. а, основателей. Поэтому, ребят, будьте аккуратны. Есть возможность вот у вас бесплатно зарабатывать токены, используйте этот инструмент. Если вы купили крип валюту, ну держите ее в портфеле, там купите там топ каких-то хороших монет, посоветуйтесь теми, кто э, более-менее разбирается, сформируйте портфели. Мы, опять же таки, вот э, на факультете криптоэкономики приводили урок формирования инвестиционного портфеля. Посмотрите его, сформируйте портфель, вот основываясь на этих хотя бы принципах. Вот тут вот, такие какие-то основные моменты, которые, вот, я думаю, могли бы помочь и новичкам, и вообще тем, кто уже в руки. Uh -huh, uh -huh. Ну, и, конечно же, никого не слушайте. В плане того, что если вам что-то там говорят, купи, не купи, всегда подумайте сами. Потому что ну, вы должны сами нести ответственность за свое решение. Никогда никому там, не верьте, там он вам скажет, купи там на все, на все свои деньги какой-нибудь там x coin непонятный. Uh -huh. Зачем? Зачем? Не верьте, разберите, узнайте, рискуйте там какой-то маленькой-маленькой частью депозита, потому что потерять можно быстро, а накапливать капитал будет очень долго. Окей, да. okay. хорошо, Алексей, спасибо тебе огромное, у нас уже время, мы обычно укладываемся там 40-45 минут, вот, и скоро у нас новый эфир, Easy бизи лайф буквально через 20 минут, поэтому все, кому вообще было интересно с нами, может быть, там сегодня у нас э, есть люди, которые впервые на нашем канале, которые впервые э, соприкоснулись с нашим сообществом, милости просим, сегодня у нас через 20 минут будет из Busy Life, э, приходите, послушайте, много интересного, полезного в открытом доступе мы выдаем, также про наше комьюнити, вот, И я знаю точно, есть огромное количество людей, десятки тысяч, которые благодарны за то, что у нас в нашем комьюнити профессионально подходят к вопросу криптоэкономики к вопросу э, ICO там, и так далее и так далее так далее инвестирование формирование крипто портфелей вот при этом э, я точно знаю вообще ни в коем случае не идет речь о э, инвестициях ну, в смысле э, да эти деньги в управление. да как есть ряд компаний сегодня их очень много к сожалению ну вот, там звонят мне мои знакомые, говорят, Юра, тема огонь, крипто, сообщество новое стартует прям вообще, надо внести тысячи долларов, и ты будешь получать каждый год пожизненно 20 тысяч долларов в месяц, ничего не делая, все, ну вот такое вот оно прикольное, там рождается какое-то новое государство, я говорю, хорошо да конечно прекрасно здорово вот а чем вы отличаетесь от ммм которые точно также дай мне тысячу долларов и мы тебе будем давать процентов что тебе будет давать там, 20 тысяч долларов в год то же самое на, на, на том э, старте когда это начиналось, там 2011 год вот эти вот новая волна пошла ммм да они там бешеные прям проценты обещали сейчас я смотрю по-другому упаковывают это все дело не говоря что Дайте деньги, и мы вам будем платить дивиденды. Совсем все по-другому преподносится. Реально очень круто. Вот так вот смотришь на первый взгляд. Вот нужно купить монету, монета стоит 1000 евро или там 1000 долларов. Потом эта монета куда-то выбрасывается, сжигается. Но ты получаешь благодаря, там, у тебя некий такой жетончик цифровой, который тебе позволяет 20 тысяч долларов. Каждый год ничего не делать вообще. Вот красавчик, ты тысячу внес? И с этих пор, с этой минуты у тебя жизнь полностью удалась с очередным крипто-сообществом. Конечно, можно в эти сказки верить. Вот, время ну. самый лучший, да, судья и расставится на свои места. Я за то, что лучше, ну, на самом деле, в такие игры не играть. Не можно, конечно, рисковать там, там, там. У меня один знакомый, он во все-таки лезет в авантюры, к сожалению, великому везде потерял деньги, везде. Ну вот и опять, опять полетел туда, опять гей-гей-гей, собрал людей. Говорит, вот это вот уже точно тема огонь. Вот поэтому ну такого добра на рынке э, сегодня навалом. И э, на самом деле действительно хорошо, когда есть сообщество людей, да, где вот об этом не идет речь, где не обещают некие там халявные какие-то там, какие там э, дивиденды, проценты, а где конкретно делятся стратегиями финансовыми, рассказывают, вот прям вот как у нас называется канал, рассказывают без иллюзий, как есть на самом деле, спасибо криптоканалу, без иллюзий, всем, кто участвовал в его организации, всем спикерам, которые у нас каждый понедельник, у нас новые какие-то эксперты появляются, я знаю, в следующий понедельник будет, будет еще хороший талантливый парень, гуру блокчейна, да, криптоиндустрии, поэтому... Алеш, тебе, правда, правда, огромный респект за ту работу, Спасибо. за то, что делишься. Все, друзья, будем прощаться с вами. Всего доброго. Вот, мы, конечно, э, ну, Алексея можем еще долго не отпускать, но э, я думаю, на сегодня хватит. Э, секретов, Спасибо. Спасибо за приглашение, очень рад был выступить. Да, мы, тебя, мы тебя обязательно еще пригласим, хорошо? Договорились. Все, давай. Синьки. Спасибо. всем до свидания. Друзья, все, до скорых встреч. Мы с вами прощаемся и ждем через 15 минут на нашем открытом мероприятии Easy Vizzy Life. Всего вам доброго, и пусть вам повезет, и пусть вам много баунти упадет с неба, которые превратятся в миллионы, миллионы и миллионы. И помните: не отдавайте никому свои кровные, вот лучше вот собирайте всякую информацию о бесплатных монетах, токенах, да, вот. ну, во всяком случае, вы уж точно не пострадаете финансов. И есть шанс еще и состояться, ну, большое состояние организовать на этом. Вот, посмотрим, время покажет. Всего вам доброго, пока-пока. До свидания.